Всем привет, я Урелия Сташкова, ты смотришь «Универ News? Сегодня мы расскажем и покажем о самых главных и обсуждаемых событиях. Начинаем наш выпуск. Студенты журфака вновь отправились в пресс-тур. В этот раз студенты посетили таможенный пост. Что готовит обсерватория Казанского университета в день космонавтики? Так ли опасны пищевые добавки? Известный миф разрушает химик Казанского университета.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 Сотрудники рассказали и показали студентам, как проходят таможенные операции и осмотр товара. Студенты-журналисты познакомились с этой работой изнутри. Простура оказалась очень информативным. Я мало имела вообще каких-то представлений о работе таможников. Сейчас я более-менее, у меня сложилась какая-то картинка общая. Очень интересно. Спасибо. пресс вообще со мной уже случались. Это было на практике в прошлом году, но в таможене я оказалась впервые. Что такое таможня, до этого для меня было неизвестно. Я никогда не сталкивалась с людьми из этой сферы. И, по сути, все, что сегодня говорилось, было для меня абсолютно новым. Главной задачей престура тура было продемонстрировать студентам принцип работы СМИ и пиарщиков. Чтобы студенты на практике отработали предсподходы, научились брать интервью и собирать информацию для написания материала, студенты также учились задавать вопросы и работать со спикерами. Но самое главное, что они получили бесценный опыт, который им пригодится в будущей профессии. После пресс-тура каждый студент должен будет сдать материал по итогам проделанной работы и показать на деле, чему он научился. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. News. Ежегодно с 1968 года 12 апреля в России празднуют День космонавтики. По этому поводу в астрономической обсерватории КФУ пройдет праздничная программа. Как это будет, ты узнаешь в нашем следующем сюжете.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 Выявление поощрений наиболее значимых студенческих работ студентов российских вузов, обучающихся по телевизионным специальностям. Главная цель конкурса – студенческий ТЭФИ. Студент Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ получил специальный диплом участника. Подробности смотрите прямо сейчас.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 Мне с командой удалось, так скажем, развернуть его в не классически, вот берите браслет, так-то, так-то, а то сделать его интересным. У меня он весь состоит из стендапа. Салават так, уже вот, не вот, раз отправлял свои работы вот, на конкурс вот, студенческий ТЭФИ, но победу 16, собой 16, так и не привозил. По его словам, сюжеты от остальных ну, совсем вот, ничем да, не отличались, да, были да, классическими. Например, Сейчас да. же больше ценится неординарность и креативность в сюжетах. Есть, надо просто думать и мыслить, и относиться к работе не просто о том, что...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 Адель Шамилова, Андрей Багаудинов, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока!